Мое обучающее видео, сложные переговоры, переговоры B2B, практика. Дорогие друзья, мы начнем с очень важной темы. У меня есть собственная система деловых переговоров, бизнес-переговоров которую я называю «система Джокер». Джокер включает в себя четыре режима ведения переговоров. Это режим убеждения, это режим торга, это режим принципиальный, режим критериев и креативный режим. Хочу провести аналогию. Когда вы едете на машине с механической коробкой передач, то вы стараетесь подобрать нужную передачу, нужную скорость в соответствии с рельефом местности, с качеством дорожного покрытия. Если мы поднимаемся в гору, то естественно мы используем вторую скорость, второй режим коробки передач. Если мы спускаемся вниз, то мы опять же притормаживаем, можем использовать вторую скорость, можем использовать третью передачу. Но если мы на гладком ровном шоссе, мы можем включить третью передачу и четвертую передачу. Но если вновь у нас случается изгиб дороги, то мы сбрасываем скорость и можем перейти на вторую и третью передачу. Вот это аналогия деловых переговоров. Есть четыре режима деловых переговоров. Я их уже перечислил. И в зависимости от переговорной ситуации мы включаем нужный режим переговоров. Если нам нужно убедить человека, мы включаем убеждение. Если мы чувствуем, что пора перейти к торгу, мы включаем режим торга. Если мы чувствуем, что торг зашел в тупик, то мы можем включить режим принципов, поиска критериев. Но если и он не сработал, то мы можем включить режим креативный, поиск новых альтернативных вариантов, как выгодно договориться с нашим оппонентом. Итак, разберем каждый режим. Как я уже говорил, что отличает опытного переговорщика? Он должен вовремя переключать скорость, вовремя переключать режим переговоров. Неопытные переговорщики этого делать не умеют. Уже пора переходить к торгу, а он продолжает убеждать. Торг зашел в тупик, нужно переходить к режиму поиска критериев, а он упорно тупо торгуется. Не сработал режим убеждения и торга, переходи к креативному режиму, предлагай новые варианты, задавай вопросы, нащупай интересы оппонента. Вот что такое искусство переговоров, вот что такое профессиональный переговорщик. Он гибко реагирует на изменения ситуации. Но мы должны прекрасно понимать, в каких ситуациях мы используем какой режим.